Всем привет! Итак, в сегодняшнем видео будет стойка подлодочный мотор. Что для этого надо? Надо <звы> две поперечины по 300 мм. Это будет горизонтальная поперечина между вертикальными стойками. Два отрезка на 320 Это будут укосины передние между вертикальными стойками и опорами нижними. Два отрезка на 490 это будут нижние опоры и соответственно два отрезка на 800 это будут вертикальные стойки. И еще два отрезка на 20 это будут задние. Ну, есть, на тот, э, это вернее для того, что когда будете мотор задирать, чтобы на излом стойка не шла назад, соответственно они будут ее, как правильно сказать, упирать. Вот, сейчас все это дело зачищено подготовлена под грунтовку у поперечин также зачищены кромки под коренной шов и зачищены у стоечных кромки, потому что они будут привариваться вот так но сейчас это все на прихватке сделаю <coughs> и покажу Итак, в общем не стал не буду, точнее, морить всякими там, посмотрите, прихватки и так далее. Сразу обварил все стыки, зачистил. Сварной шов полностью не зачищать. Так, и вот получается лысая болванка. То есть следующий шаг какой? Берем уже заготовленные отрезки. То есть будет выглядеть это вот так. То есть по одной части впереди. Ну, здесь, соответственно, также. И по одной из частей будет вот так. Ну, соответственно, с этой стороны также. Сейчас я это дело обварю и посмотрим уже на немного другой результат. Так, финал близко. Стойка готова. Ее осталось в принципе только загрунтовать, а потом здесь уже под винты, под тран... ну как типа трансовой плиты маленькая будет, чтобы крепился мотор сверху. Вот так все. А, по поводу... А, ну вот, по поводу шов. где-то был, ну вот еще, Чтобы примерно ну, как шов сварной, ну выглядит здесь, по крайней мере у меня, Ну остальные зачистил, естественно не под ноль, под ноль зачищать нельзя, ну вот, поехали дальше, грунтуем, ну и так, Изделие загрунтовано, уже высохло. Грунт акриловый, быстро Сейчас будем красить красный цвет. Итак, подставка готова, загрунтована, покрашена, закреплена фанера двойная. Смотри, она притянута на саморезы. Защита вышла комп. Ой, защита, стойка под мотор вышла компактная, высотой всего 80. Ну и соответственно трочная. Ну, пол, к сожалению, неровный поэтому она тут гуляет такие ходули ну и так размеры были в самом начале основная фанера притянута на 4 болта с контргайкой Вот, в принципе, и все.